Приветствую, друзья! Сейчас я поговорю о том, что на капитальный ремонт детокс-программа мы не всех берем. Почему не всех берем? Потому что мы переводим значит, всех больных на жидкое питание где должно включиться на 80 процентов аутолиз или аутофагии если мы не можем включить включить это тоже искусство чтобы подготовить и психологически и физиологически и ментально то тогда если не включится этот механизм, то выздоровления никогда не будет, будет только улучшение. Я десятки раз уже говорил. Вот и теперь нужно, значит, разные есть люди, разного характера, разных профессий, разных религиозных деноминаций. И это все тоже важно. Почему? Потому что мы никого не обманываем, мы говорим правду. Можем мы вам помочь восстановить здоровье или нет? Вот поэтому мы отбираем. Отбираем. Как? Я хочу вам рассказать так, чтобы все поняли, без всякой обиды. Значит, если вы заболели... Были на это причины. Без причин болезней никаких не будет. И в, значит, в природе вот эти все болезни, они с детства начинаются. Причин очень много. И нам надо разобраться, узнать, какие причины у Иванова, какие причины... Ну, это как вот машина. На расстоянии тяжело лишь э, восстановить машину, потому что механик должен обследовать сначала. У нас свое обследование. Вот теперь, поскольку все мы разные, и вопрос такой: а ты подготовлен? Ты созрел для того, чтобы поменять свое мировоззрение? Ты созрел для того, чтобы осознать, что ты болеешь потому, что ты ведешь свинячий образ жизни. Даже у свиней есть инстинкты, которые Бог дал всем животным на природе, которые исполняют этот инстинкт, Ничего не есть, ничего не пить, когда они болеют. Но на природе практически они очень редко болеют. И вот был такой английский ученый, который делал интересные опыты. Он здоровых животных брал значит, и давал им есть и пить. Все, что питаются цивилизованные люди. И они стали болеть, эти животные стали болеть всеми болезнями цивилизации. Вот все диагнозы, которые человек имеет, и животные, которые также едят и пьют, как цивилизованные люди, они начинают болеть. И когда они опять убегают на природу, они там зализывают себе раны, они ничего не едят и не пьют, и восстанавливают свое здоровье. Человек, если сразу бросит есть и пить, он может умереть от собственных ядов, которые организм выбрасывает, эти яды, которые накопились десятки лет. И если вы осознаете, что вы, ничего не зная о здоровье, значит вели вот этот поросячий образ жизни. Первый шаг – это осознать, что так оно и есть. Вы нарушали законы здоровья. Второй шаг – это умереть ко всему, что вы делали раньше, почему вы заболели. Это условно, это символическая смерть того, что вы должны, чтобы пройти наш капитальный ремонт, изменить свое сознание. То есть, если вы пили с друзьями, уберите этих друзей, уберите эту привычку. Если вы курили – уберите. Если вы обжирались – уберите эти все привычки. Но чтобы их убрать, нужно осознать и умереть к образу жизни и мышления, которые у вас были с детства. И вот представьте себе, как написано в Библии, если зерно, падшее на землю, не умрет, оно не прорастет. Символично. А если оно не прорастет, оно не даст никаких плодов, чтобы человек больной стал здоровым, он должен умереть ко всем дурным привычкам и пристрастиям. Вот это чувственное удовольствие, их надо победить. Но если вы это не осознаете и если вы не поменяете свое, значит, сознание, вы никогда не восстановите здоровье. Поняли меня? Дальше третья ступень к нашему капитальному ремонту это физиологическая, ментальная, энергетическая и духовное возрождение. Вот, возрождение на всех принципах и этапах. Это уже будет новая жизнь. Когда вы победили свои эти привычки и так далее. А теперь многие из этапов, а что же тогда есть? Вот когда вы восстановите здоровье, вес будет падать. Это нормальное состояние. И пока вы не очистите организм, не очистите кровь, а питание даже не стоит думать. Потому что вы должны есть только тогда, когда организм будет готов принимать эту пищу. Мы, естественно, вас научим, как и что есть. Вот там, где есть солнечная энергия, то мы должны есть. И правильное сочетание пищи. Но. Еще говорить об этом рано, пока вы не восстановите здоровье. Итак, друзья, я надеюсь, вы поняли, кого мы берем. Если человек не готов, вот как вот эти, как его, значит, исламцы, исламцы особенно там где казахи живут они страшные мясоеды они страшные пищевые наркоманы. мы не берем людей которые заявляют что мы не можем бросить мясное значит наше лечение абсолютно не поможет восстановить свое здоровье с такими людьми, мы не имеем дела. Как я сказал, без всякой обиды, вот, с улыбкой мы говорим правду, истину. А те, которые готовы бороться за жизнь и побеждать эти дурные привычки, те будут здоровы и счастливы. Итак, друзья, звоните Анне во Франции и Алексею Алексею в Минске. Прощаемся. Удачи и счастья.